вот, ну и после я вас всех отпущу. Значит, начнем с того, что я включу демонстрацию экрана. Так, включился экран. Значит, смотрите, как я уже сказал, наш проект называется Tron Thunder. Этот проект пришел к нам на рынок СНГ где-то примерно месяц назад. Получилось так, что мы с моим партнером случайно узнали об этом проекте. Не было никаких презентаций, видеороликов, не было лидеров, которые нам могли бы что-то рассказать.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 То есть каждый человек, который зарегистрировался на 1200 трон или дошел, успел, доапгрейдился за счет своей структуры, команд, за счет выводов зарплаты и так далее, есть система, узнаете у вышестоящего. Но лучше всего а, заходить на 1200 трон сразу, чтобы наверняка. Вы становитесь членом рубина. Что это вам дает? У нас в проекте есть доход. То есть наш проект зарабатывает деньги. Все это понимают, да? И чем больше нас в проекте людей, тем больше его доход. И 10% от своего дохода он отдает рубинам, не всем партнерам проекта, а именно только рубинам. Это наш пассив. Сейчас он небольшой, сейчас он небольшой, в среднем где-то, наверное, 5 трон в сутки я не засекал. Но это потому, что рубинов сейчас много, а людей в проекте немного. Мы только-только начинаем. После Нового года рубинами стать больше будет нельзя. Что это значит?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 30 трон в день, это может быть 50 трон в день. То есть вложили 1200 трон, возьмите там, я не знаю, 30 трон умножьте на 30 в месяц, да, это уже 900 трон только с этого рубина. Естественно, нужно будет подождать, это не в первый день вам будут такие деньги капать. Это опять-таки доход не с воздуха. Здесь доходы все строго идут, не нагружая проект, то есть проект не уходит в минус и так далее.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 перспективы, а не просто заработком разовым, потом искать другой проект. Да? Этот проект, эта площадка становится невероятно крутой. Я надеюсь, я смог вам это передать. Я надеюсь, вы сможете вот это все соединиться, поставить. И принимайте решение, это ваша жизнь. Вам нужно к этому относиться как бы не к что я здесь что-то рассказал, а вы сами подумайте. Но я считаю, что это самое классное предложение, которое я когда-либо слышал, видел по всем фронтам.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 Это мотивация для лидеров. Это очень крутая мотивация. Я когда о ней узнал, я был в шоке, потому что когда я регистрировался в проект, я об этом не догадывался даже. Когда вы развиваете бизнес и у вас поднимается уровень, например, вы пригласили 10 человек лично и заработали первые 25 тысяч трон, насколько я помню, вы получаете третью звезду. А что это вам дает? Вы начинаете выводить к себе в карман на ваш кошелек уже 60%, а 40% отдавать в систему.